Насадил косу, косу насадил, коса семерочка, но у меня другой нету, большовато, конечно, мне больше шестерки хватило. Черенок, черенок пропитал три слоя трансмиссионного масла, потом трансмиссионное масло один к одному развел с соляркой, и вот эту часть в баночку поставил на две недели, и клин тоже. клин родной, Клин родной, не стал использовать березовый клин, так как я использую усиленные хомуты с нержавейки, и ножовкой по металлу ровненько пропилил еловый клин выставил по ниточке здесь и здесь где-то примерно в плюс вот сюда сдвинул на миллиметр захват вот так вот теперь дело остается сделать ручку все, ручка готова покрыта лаком промасленная и покрыта лаком сделал из березового полена так вот она выглядит. Коса полностью готова.